Ох, а чё ребята-то хотят вообще служить? А чё у них лица-то такие грустные? Что хорошего, год целый теряешь, а вас девушка будет из армии ждать? Давайте а если входит, она не дождется? А, вы поэтому в армию-то идете, девушки нет, да, делать нечего? Прям можно отвечать? Да, ну, как, как есть. Как цензура будет? Нет, никакой цензуры. Никакой цензуры? Ну, что здесь написано? что мне нужно прибыть 12 апреля, в Это... комиссариат. Это вам по почте пришло? Нет, сейчас выдавали. А, а зачем? То есть вас забирают? Да. Ребят, все рвутся в армию сейчас. Можете ага. поднять руки те, кто хочет пойти в армию? Хотите в армию? Да. Зачем? Вам честно сказать? Да. Целый год счет правительства пожить. Не знаю, будь я мужиком, я бы откосила. Ну как вы, хотите вообще служить-то? Долг все-таки. Какой долг? Ну, по закону я обязан это сделать. Ну то есть, ну как бы все равно это вас заставляют, вы не хотите в армии? Ну желания нет особо, если честно. А в чем долг? Ну просто вбили в голову то, что ну надо служить год, будешь мужчиной и все такое. Ну то есть это все глупости, да ведь? Да. Хотите служить? На самом деле, да. Почему? Зачем? Ну как, год типа санатория такого, с активной программой. То есть Ой, в армию не никто думала. не хочет идти? Все хотят. Что там делать? Ну, они по своему <свят> А Вы вообще хотите в армию идти? Не особо. Я хочу в университете отучиться, потом в аспирантуру закончить. А Хотите в армию пойти, Денис? Ну Да, в принципе, непонятно. А зачем? Зачем? Ну, я думаю, что это все-таки такой важный для мужчины этап, нужный, uh -huh. очень нужный. Ну, дисциплинирует, дис, дисциплинирует, наверное, ну, и опыт жизненный. Теперь, видите, дело в том, что я не утверждаю, что прям я так сильно uh -huh. желаю туда попасть. Uh -huh. Ну, вы не против. Я не против, Вы не смысле. его я не просто, Я просто, как сказать, отмазываться не буду, вот так, uh -huh. грубо говоря. Uh -huh. вот, ну, если отправят, то почему нет? Вы считаете, что вы потеряете этот год в армии? Я считаю, что да. А что там вас вообще плохого ждет? Как вы думаете? Плохого, невкусная еда и, и все, наверное. Зато бесплатно кормить будут. А с детьми проблемы? А... Да просто приятно. Что приятно? Что, за, что за бесплатно? Александр, а как вы думаете, что вас ждет в армии? Что, что будет там? Дисциплине научат. А, а сам как дисциплине не можете научиться? То есть вам нужна сильная рука? Я думаю, я выстаю. А почему армия ничему не учит? Армия учит, но тому, чему меня учить. Ну, то, что мне не нужно. Ну, меня не нужно учить строевой подготовки, мне не нужно учить стрельбе, потому что это, скорее всего, мне не пригодится. Ну, войны же нет, героем же не станешь. Скоро, может, будет, кто знает. А если с Америкой начнется конфликт? Ну, я сомневаюсь, что начнется, потому что... Ядерное оружие – это фактор сдерживания, это синего. А если война начнется, вам не страшно? Mm -hmm. Страшно, конечно, всем страшно. А если мы нападем? Мы кто? Мы нападем, мы, ну, то а, есть мы, мы будем агрессировать. Да, понятно, понятно. Ну, в этом случае, да, конечно же, не хотелось бы в таком, в таком участвовать. Ну, то есть вы надеетесь на то, что войны не будет, и вы спокойно отсидите год? Отсидите? Да, отслужу и а не отсижу. Я в этот год буду готов ко всему. Так что.. В армии вы должны выполнять приказы. Вы не должны думать головой. Да почему? Как, почему? Ну ты должен подчиняться старшему позванию. А когда ты вернешься, тебе никто приказы отдавать не будет. И как вообще жить? Как решение принимать. Ну я не думаю, что за год прям мне перевернется весь мир, что я буду работать только по приказу. Я не иду играть в войнушку, я. Иду чему-нибудь новому научиться. Я не был в армии ни разу, я должен побывать везде. А если в армии вас будут чумарить? Думаю, такого не будет. Служба в армии сделает тебя мужиком это стереотип. Ну, отчасти, да. В большей степени, да. А что делают мужчину мужчиной? Ну, его поступки.